Друзья, всем привет! Вон ящик стоит, решили применить под огурцы, под посадку огурцов. Вот здесь вот я просверлил сейчас дырочки, тут арголитовое дно, что не есть хорошо, его раздует, оно сгниет. Но вот мои как бы родные, кто занимается посадками всякими у нас вот тут вот на участке, решили такое применить. Вот хочу показать, как я засверливаю дырочки. Вот сверло по дереву и дрель. Дренажные дырочки. Кому понравилось, оставайтесь со мной. Всем пока.